Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Smartwatch, канал только о смарт-часах. Недавно я делал а, видеообзор приложения Pandora 2 для смарт-часов на Wear OS. Ну, кстати, оно есть и на Tizen. Для а, версии часов Samsung, а, которые были ранее, такие как Galaxy Watch 4, и пошли ниже. Естественно, приложение очень удобное, потому что дает возможность управлять часов абсолютно практически всеми функциями, которые есть на приложении для смартфонов. Естественно, мне сразу стали задавать вопрос, а есть ли на другие сигнализации, в частности Pandora. Посмотрел и поискал и нашел такую информацию, что приложение это для часиков нет и скорее всего не будет по той причине, потому что у данной сигнализации есть часы. Смарт-часы, умные часы, Pandora Watch 2. Именно по этой причине, наверное, скоро не стоит ждать приложения для часов. Хотя, для Tizen OS, это для часов Galaxy Watch 3 и моделей ниже, есть э, приложение Pandora на э, Galaxy Store. Поэтому, если у вас такие, пожалуйста, часики, проходите, и скачивайте без проблем. Часы Пандора, не знаю, что это за часы, стоят они недешево, 27 тысяч, ну, для сигнализации, если у вас сигнализация Пандора, я думаю, что, наверное, удобно. Как они работают со смартфонами и их возможности, я не знаю, в принципе, в интернете вы можете найти, а, возможно, я сам сделаю скоро обзор именно об этих часах. Но, дорогие друзья, хочу э -э, маленечко, наверное, вас обнадежить, чем? Что попросил я Сергея, который делает или оптимизирует приложение Android для смарт-часов. Другими словами, приложение, которые сделаны для смартфонов, он оптимизирует для смарт-часов. Скинул я ему эту Пандору, попросил посмотреть, возможно ли что-то сделать. И если он это сделает, то скоро я сделаю видосик о том, как это приложение можно запустить на смарт-часах и работать с ним удобно, работать с ним на них. Поэтому ждите, дорогие друзья, но когда это будет, точно вам не скажу. Если это будет возможно, то я сделаю, вернее невозможно, тогда я сделаю э, коротенький видосик Шорс да, о том, что это невозможно, вы это увидите. Чтобы не пропустить этот видосик, пожалуйста, подпишитесь на канал, а лучше всего на телеграм-канал тоже, чтобы вам точно уже знать, что будет. Также есть э, телеграм-канал, св-приложения, туда я выкидываю все приложения, которые у нас оптимизированы для часов, вы можете подписаться на него, и если появится Пандора, то самый первый появится она именно там. Вы были на канале SmartWatch, подписывайтесь на канал, пока!